Блять! Ты Нас шокировала гибель Салливана. Никто такого не ожидал, до сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морпех из всех. Какая-то доля секунды. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Их братья. Зенитные орудия на аэродроме Пелериу открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача захватить этот аэродром. Любой ценой.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 Это ловушка! <связи> Каким уродом надо быть, чтобы минировать убитых? Еще одна чертовая засада! Они повсюду! Натяни его! Кажется, мы опоздали. Ветер уже кого-то дерет в задницу. Улеметы в бункерах впереди. Пехота засела прямо перед ними. Идемой! Да гранату туда! Жива! Все вперед! Пошел, пошел! Захватить ту позицию! Есть проблемы? Они приближаются! Прости ее обратно! О! О! Солонский, прикрой, мер! Оставайся с ними! Он умер! Я тебя прикрою! Нужен подавляющий огонь по пулеметным бункерам. А должны добраться до них. Я здесь, я тебя подбираю. Браджеские пулеметы. Я заряжаю. Биллер, хватай огнемет гнемет и закончито! Браджеские пулеметы. Биллер, хватай огнемет гнемет и закончито! Подберись с огнеметом к бункеру! Приближается мразицкая пехота! Сейчас он попадет! Эй, черт вас подрал! Всем гореть, маленькие ублюдки! Подвигаемся! Они приближаются! Держаться вместе. Аэродром заполмили отсюда, к северу! Самолет, который мы теряем, осложняет нашу работу. Так что давайте прибавим шагу, парни, и уроем наконец эти чертовы пушки. Роту! Они в поджидали! А -а -а! Рак окопался в административном здании! Брат брат! его пулемет! А что происходит? Седьмой взвод подходит с севера. Их танки пытаются пробиться к аэродрому. Там просто кошмарная бойня идет. Матышки тот же держатся. Нас прижала пулеметным огнем сволочь со второго этажа. Есть идеи, сержант? Да. Впереди сгоревший грузовик. Миллер Полонский со мной. Миллер, заряди винтовочную гранату и вытряхни птичку из гнездышка. Вот тебе! Бражданский пулемёт! Бражданский пулемёт! Бражданский, брауз, брауз, брауз, брауз! Я пулемет! что я курить ⁇ втором этаже, Брежа! Брежа! Меня! я я в Противника. Этого я сосну! Вперед! Здание! Не дайте им прийти в себя! Бросим их отсюда! Почти там! Держитесь вместе! Последние удары мы захватим аэродром! Вот как это делается! У нас потери! Это важно повторять не надо. Они приближаются! Внимание! Устретите! Они приближаются! Ложись! Граната! Нам нужна помощь! Привоукрытие! Чёрт! Это не так-то просто! Просто не было никогда. Но мы сможем сделать это, Полонский, да? Субтитры сделал Слышите, брат! Пошел! Пошел, выкатим! Блевоутно! Что? Старайтесь! Старайтесь! Старайтесь! Старайтесь! Старайтесь! Что нам делать? Пригнись! We're Бегайте, отбегайтесь, уройте Сегодня мы, наконец, возьмем аэродром! А что они будут? Уживите! Граната! Откуда их столько, черт возьми! Миллер, займись расчетом первого орудия! Кранитары у них действительно преимущество! Готовы? Осталось еще три. Давай! Можи! Можи! Можи! Они приближаются! Второй расчет готов! Не ослаблять набор! Мы почти рядом! Остались еще две! Потом! Забейте последнюю, пока мы не потеряли еще больше птичек! Браша, вперед! Они выведены из строя! Спокойной ночи! Классная работа, мурпеки! Надо передать Бордану хорошие новости. Эти да, твари сэр, почти нас мы появили! Мы удерж... тебя просто не было на Макине, да, Полонский. дерьмо! Сержант, у нас... Они еще и не на такое способны. Сэр, замечено передвижение подкрепления японцев к северу от аэродрома. Немедленно запросить поддержку с воздуха. Да, сэр, вас понял. Все на позиции. Смотреть в оба. Не расслабляться! Мы должны удержать этот аэродром! К ним подходят подкрепления. Походим грузовики из Они подтягивают танки! Ты выбыл из игры! Да точно! Страсистка в открытывании! Твери Это целый чертов конвой! Они приближаются! Я, Рядом, я... Они занимают позиции в той башне. Продолжайте вести по ним огонь! Гипольский пулеметчик! Локи у него дела! Держали аэродром. Повторяю, аэродром остался в наших руках.